Экспертная организация Тест оказывает услуги по сертификации предприятиям различных отраслей промышленности уже более 10 лет. Меня зовут Ксения, а, наша группа компаний существует на рынке с 1996 -го года, основным видом деятельности сертификация и испытания. На данном стенде мы представляем наш испытательный центр промаштест, который находится в Московской области, город Чехов. Данный испытательный центр проводит испытания кабельной продукции. Мы проводим как сертификационные испытания, так и квалификационные испытания. В зависимости от потребности Производителей и заказчиков Мы можем провести разные испытания, в том числе на стойкость к температуре, проверить маркировку кабеля. Также у нас в группу компаний входит пожарная испытательная лаборатория и пожарный сертификационный центр. Там также можно провести сертификацию и тестирование кабеля по требованиям пожарной безопасности. Если что, вот как бы наши контакты вы можете посмотреть на нашем официальном сайте ру. Вот там представлено видео нашей лаборатории. На данном видео можно посмотреть испытательные сцены, которые представлены в нашей лабораторией. Также можно как-то совершить виртуальную экскурсию по нашей лаборатории. Компания аккредитована Федеральной службой по аккредитации и включена в национальную часть Единого реестра органов по сертификации испытательных лабораторий Таможенного союза. Широкая диверсификация испытаний позволяет выполнять тестирование с оформлением протокола не только для подтверждения соответствия продукции, но и с исследовательскими и научными целями. В данный момент в центре Test Проходят испытания объектов машиностроения, автомобильных запасных частей, товаров народного потребления, средств индивидуальной защиты, спортивных объектов и многого другого. Центр проводит испытания продукции на соответствие требованиям более чем 10 технических регламентов. Испытательный центр занимает территорию равную 4,5 гектар. В трех корпусах расположена химическая лаборатория Испытательная лаборатория, оборудование, с использованием которого определяют соответствие обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза. Группа компании «Серконс» – один из крупнейших российских представителей рынка в сфере подтверждения соответствия. Группа «Серконс» основана в 1996 году и на сегодняшний день насчитывает более 2500 сотрудников. Проммаштест входит в состав группы Серконс. Компания Боздемир является ведущим производителем на рынке благодаря использованию уникальных технологий и многолетнему опыту в области создания многожильных кабелей и проводов. Pro really quality, quality. Она производит кабель очень хорошего качества. And, uh, like body Здесь uh, жесткая конструкция станины. And important brands, uh, from European. И uh, представлены мировые бренды на каждом узле. И их разработка, их технические чертежи очень важны. And this one is for small эта машина для для капе сечения, сечения. Yes, standard, standard cable section is from 009 мм square для сечения кабелей эта машина подходит от 0,09 до 6 мм машина для кабелей Это машина для небольших кабелей, такие как мобильные кабели Wanted to Они специально привезли эту машину на выставку потому что здесь очень много потенциальных клиентов. Yeah, as, as as saw, really in yeah. Но, да, они очень горят за эту Крутильная машина с вращающимся приемным устройством Bosdymir обеспечивает высокую скорость производства кабелей с круглым сечением, с секторными и расщепленными жилами с различными комбинациями. Во всем оборудовании Bosdemir, где предусмотрены вращающиеся части, для работы которых требуется воздух, используется запатентованный продукт Bosdemir Dynamic Air Socket. Это устройство исключает потери во время производства и снижает расходы на техническое обслуживание практически до нуля благодаря длительному сроку службы. Серия машин двойного кручения BODT обеспечивает повышенную безопасность благодаря звукоизолированным защитным клетям. Линии обмотки BOSDEMIR XTAPER и BOVT совместимы с алюминиевыми и медными проводниками, а также с изолированными кабелями. Эти линии позволяют выполнять обмотку с использованием слюды крепа, меди, полиэстера, майлара и стали. Компания РУСПЛАСТ основана в 1999 году. Основными направлениями являются поставка и продажа конструкционных пластиков, каучуков, смол, термоэластопластов и других полимерных материалов напрямую от ведущих мировых производителей. В 2018 году РУСПЛАСТ открыл свое производство тэп и компаундов. Компания Руспласт производит 140 наименований сырья для 28 отраслей промышленности. Продукция Руспласта вызвала большую заинтересованность среди участников выставки. На стенде были предоставлены компаунды для изоляции, заполнения и оболочки для электрических кабелей, волоконно-оптических кабелей, гофрированных защитных труб для кабелей и проводов. Руспласт выпускает две серии биоразлагаемого компаунда. Одним из них является антимикробный биоразлагаемый компаунд BioStar. Компания Balitech – одна из первых компаний на российском рынке, осуществляющая поставки оборудования из Китая для переработчиков пластмасса России и стран СНГ. В настоящее время компания осуществляет поставку всего спектра экструзионного оборудования для производства труб, профилей, листов и других погонажных изделий, Специальной экструзионной линии для компомендирования и производства гранулированных композитных материалов. Проектируются и изготавливаются под заказ клиента. Компания Болитех предлагает комплексные решения для литья под давлением для различных сфер. Производство различной упаковки, крышек и колпачков, тонкостенные изделия и контейнеров, фитингов и строительных компонентов товаров для медицины и деталей бытовой техники. Компания «Партнер Электро НН» основана в 2006 году как торговый дом, специализирующийся на поставках кабельно-проводниковой продукции. Они находятся в Нижегородской области, в городе Дзержинске, на территории индустриального парка Ока Полимер, вблизи основных развязок трассы М7 в 450 км от Москвы. В настоящее время под маркой PEN производится провод SIP-4, медный кабель ВВГ, в ближайших планах запуск линии АЭС ВВГ. Компания Копас KOLIN находится в Чехословакии и начала производство электротехнической изделия еще в 1926 году. На сегодняшний день ассортимент товаров, изготавливаемых фирмой Копас KOLIN, насчитывает более 5000 наименований. Завод расположен в городе Колин, примерно в 60 километрах к востоку от Праги. Компания производит электромонтажные изделия из пластика и стали. Компания Mr. Cable является официальным дистрибьютором компании, которая производит профессиональные кабели и разъемы для аудио, видео и света технического оборудования. Мистер Кейбл предлагает также оперативное производство соединительных кабелей от простых решений до сложных сценических мультикоров. Технопарк Юг Мед. Это современный инфраструктурный комплекс, размещающий на одной площадке производственные цеха, складские помещения, логистический центр и офисные помещения. На сегодняшний день резидентами технопарка являются более 10 компаний металлургической и ломоперерабатывающей отрасли. Находится в городе Аксай Ростовской области. Акционерное общество «Химкор» является крупнейшим производителем трубной продукции из НПВХ для систем напорного водоснабжения, для наружных и внутренних систем канализации, а также обсадных труб с резьбой для обустройства водозаборных и их технологических скважин. Рыбинский кабельный завод – ведущее предприятие кабельной промышленности Завод основан в 1949 году для обеспечения потребностей автотракторной отрасли. В 1989 году на промышленной площадке завода был создано совместное российско-австрийское предприятие «Волмак» по выпуску эмалированных проводов. В 2011 году предприятием были освоены новые марки кабелей с изоляцией из кремния органической резины, в том числе кабели огнестойкие для систем противопожарной защиты. В 2013 году предприятием был освоен целый ряд изделий с низкой токсичностью продуктов горения – кабели, контрольные кабели для системы охраны и пожарной сигнализации. Номенклатурный ряд завода постоянно расширяется и на сегодняшний день насчитывает более 40 тысяч размеров. Продукция Рыбинского кабельного завода используется при строительстве олимпийских объектов в Сочи, метрополитена Москвы и Санкт-Петербурга, в ракетоносителях «Союз», «Протон», космическом корабле «Прогресс», танках «Т-90», радиолокационных системах ПВО России и многом другом. Рыбинск Кабель входит в состав ассоциации Интерэлектромаш и Интеркабель. Тесно сотрудничает с Всероссийским научно-исследовательским институтом кабельной промышленности. В 2005 году запущено новое для предприятия производство обмоточных проводов со стекловолокнистой изоляцией. Освоена технология бронирования кабелей стальными Лентами. В июне 2006 года на предприятии состоялся официальный запуск новых линий по производству кабелей сечением до 120 мм в квадрате, включительно с изоляцией изшитого полиэтилена и ПВХ пластиката, с покровами из ПВХ пластиката, галоген содержащих композиций и ПНД. В 60-е годы на заводе был открыт филиал машиностроительного техникума по профилю производства кабелей и проводов. В 2015 году Рыбинскабель подтвердил качество своей продукции, став победителем в номинации «Новинка года» с проводом реакторным марки ПАРТ, на который выдан патент. Качество продукции Рыбинскабель подтверждено морским и речным регистрами судоходства, лицензией Ростехнадзора, сертификатом военного регистра на приемку продукции для оборонных нужд, АО «Торговый дом Uncomtech», АО «Иркутск Кабель», АО «Кирск Кабель», АО управляющую компанией Uncomtech» образуют холдинг по производству и реализации кабельно-проводниковой продукции. Иркутск Кабель, Кирск Кабель – крупнейшие российские предприятия, выпускающие широкий ассортимент кабелей и проводов. В настоящее время на заводах производится свыше 10 тысяч маркоразмеров кабелей различного назначения. 14 апреля 2016 года в Московском научно-исследовательском институте кабельной промышленности НП Ассоциация «Электрокабель», Ассоциация «Честная позиция», Алюминиевая ассоциация России, то есть объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия и ведущие представители российской кабельной промышленности подписали совместное заявление, направленное на противодействие распространению некачественной кабельно-проводниковой продукции. Данная инициатива получила широкий резонанс среди ведущих представителей кабельной отрасли и крупнейших дистрибьюторов. Торговый дом Uncomtech, одним из первых кабельных поставщиков подписала совместное заявление об этике работы на кабельном рынке и является активным участником проекта «Кабель безопасности. Предприятие АО. Иркутск Кабель было спроектировано и строился как узкоспециализированный завод по выпуску двух основных групп кабельных изделий – неизолированных алюминиевых и стали алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач и силовых кабелей исключительно с алюминиевыми жилами. Дата и основания АО «Кирск Кабель» считается 1729 год, когда на берегу реки Кирс хлыновским купцом Григорием Вяземским было основано чугунолитейное производство. АО «Кирск Кабель» – единственный российский завод, начавший выпуск специальных высокотемпературных проводов. АО «Кирск Кабель» впервые для России начал производство кабелей напряжением на 550 кВт. Техгель – торговый дом российской научно-производственной компании «Лаборатория Биоритм». В арсенале предприятия высококвалифицированные специалисты, современное технологичное оборудование, собственная аккредитованная лаборатория, более чем 25-летний опыт научной работы. Все это позволило создать линейку качественных и недорогих смазок для прокладки кабеля, проводов, соединения сантехнических труб и фитингов, АО в НИИ, Осуществляет полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, имеющих целью создания рентабельных, высокоэффективных и экологически безопасных технологий получения производства урана, ядерно чистых и редких металлов – лития, бериллия, циркония, гафния, тантала – от переработки сырья до получения конечной товарной продукции. Технологии института стали основой более 20 крупнейших гидрометаллургических комбинатов России и ряд зарубежных стран. Институтом открыто 7 минералов, получено более 40 высших государственных наград, более 3600 разработок внедренов производства.